Может караться смертью. Так что, не знаю, это будет трибунал решать. Но я думаю, что первые лица, кто там стоит у власти, то есть президент, премьер-министр, руководитель Госдумы, руководитель Совета Федерации, генеральный прокурор, глава ФСБ, глава МВД, глава там, это и министр обороны… Я думаю у них очень большой шанс попасть в петлю, да? Баронова, вот Маша тут все спрашивают, как я к этому отношусь. Пошла работать на Раша тудей. Ну что, ну, я год назад последний раз с ней больше года связывался, у нее было очень депрессивное состояние, то есть она находилась явно в депрессии, у нее все было плохо, ну теперь я надеюсь у нее все хорошо, что она пошла работать на Russia, по рашу Тудей Бывает, что? Ну что можно сказать? Обратите внимание на два события. Жванецкому ордену ну она не просто орден, она еще что-нибудь к ордену. Маша Бароновой местечко, на ну, не, не просто местечко, наверное, хорошо оплачиваемое местечко. То есть, Путин начал делиться внутри России. Обратите внимание. То есть, раньше только с э, европолитиками куда-то в Штаты возил, всяких там, я не знаю, африканцев подкармливал, чтобы они в ООН голосовали и так далее. А это хороший признак. То есть, он начал деньги кидать внутрь страны. То есть, это последствия 5-го 11 -го. Он зассал. Он сейчас будет пытаться купить оппозиционеров. Мы это еще увидим. Мы еще увидим, я говорил, очень много вариантов предательства. То есть, Путин явно сыт И копеечки какие-то на это дело выделяют. А дальше, ну, я имею в виду, это же Два случая, конечно, это еще не тенденция, но поверьте, моему опыту, что будет третий, четвертый, пятый и восьмой, и мы увидим, что будет тенденция, и в конце концов захотят купить там самых-самых. Да, я думаю, что не получится. Вячеслав, что светит Янукович? Ну, ему ждали уже 13 лет. Ну, я считаю, что это как какая-то неврежность с точки зрения суда. Как-то 13 или сколько-то еще. Януковичу 13 лет. Опхо хочет. Он за шапки, наверное, за столько получал.